И видит она в амальгамной теле экран себя и думает, надо же, миссис Грей, портретом лицо. Ах, выпью я 200 грамм, чего мне терять, потерянный в серебре? И ставит стакан туда на три пальца льет и думает, вот ведь... Стало-то как в кино, но только от хэппи-энда наоборот. За что мне? За упокой, за любовь, за дно. И пьет, не придумав тоста, в себя вобрав слоенную горечь, с Ромом напополам все юные теоремы зла и добра, все принципы, все желания, весь бедлам, в который судьба превратилась ее... Глоток в полстолетия. Перед глазами жизнь в коротких картонных кадрах. Она в пальто, а рядом мальчишка. Нравлюсь тебе, скажи. А вот она уже старше, но тот пацан остался. С ним сладко спорить, такой дурак. Он глаз не мог отвести от ее лица. Она говорила ему, что негоден он так устарел, он просто себя и жил, и более неприличен уже почти. Она говорила, он покупал ей джин. Она позволяла сумку свою нести. А вот она рядом с кем-то совсем другим опять говорит, конкретнее по годам, о том, что она пишет книгу порвет мозги всему поколению глупых мимишных дам о том, что красива старость, как она есть, о том, что не будет краситься и колоть себе панацею юности. Миссис здесь, сегодня, глядит в распахнутое стекло и видит себя, упругую, как прыгун, с глазами без следа самых простых идей и думает вот ведь надо же, не могу придумать, за что обидеться на людей, за что побороться, женщины, права, меньшинство ли, экология, или аборт. Вот ведь ей 25 и стрижена голова, и драмые джинсы, и каждого на слабой, ей за что жить. И есть за что умирать. Какая же глупость. Верить в себя, когда политики, одержимости, биржи крах, историки, события и года. Ну ладно, вставай. Затянут уже флэшбэк. Пора на работу к мужу или в салон. Все-таки глуп по юности человек, как все-таки непригоден для жизни он. А где-то в общажной комнате два на два проснется девчонка все еще 25, в холодном поту обритая голова, но надо поспать, ведь завтра же побеждать.